свиных ребрышек. Вот. Для маринада нам понадобится примерно 4 луковицы вот ну, средних э, паприка копченая розмарин сушеный черный перец молотый и конечно же соль. Вот. Начинать мы будем это обязательная процедура. Режем полукольцами. Нам нужно сначала Закинуть лучок с солью. Обязательно хорошенько это надо будет перемешать. Для того, чтобы лук нам дал хороший сок, чтобы он прошел хорошенько в мясо. Нарезаем лук полукольцами. Лезы текут. Нарезаем. Нарезаем. Нарезаем вот такими кусочками. Ой, не выношу я этот лук. Ой, не выношу Ой, глаза мои, глаза. Ничего, сейчас будет профессионализм. Резка лука слепую практически. О, хорошо. Прекрасно. Ох так, как я люблю мариновать мясо. Самое лучшее, что может быть. Вот наш нарезанный лучок. Теперь сюда мы обязательно добавляем сольки. Ну, тут на глаз. Главное не перебрать. Добавляем соль. Сразу же можно добавить размаринчик туда же. Ну, Где-то чайную ложечку. Конечно же, молотый черный перчик. И открываемся. Молотый перчик. Ну, я люблю, чтобы было побольше его. Поэтому добавляем пару столб, чайных ложечек. И хорошенько это все переминаем. Я массируем, массируем лучок солью. Массируем хорошенько, чтобы лучок нам дал сок. Это очень важно. Нам очень-очень нужен боковый сок. Вот так вот переминаем. Ну, в принципе, все. Помяли, перемяли хорошенько. Оставляем эту стоять минут 10-15, чтобы соль вы... вытащила из лука <сох> соки все. Все, пока это оставляем. Теперь мы переходим к мясу. У нас ребрышки уже поделены. Ну, примерно по 4 ребрышка, куски. Нам нужно снять с них пленки, с нижней части, где у нас как раз-таки сами ребра. Нам нужно их аккуратненько поддеть. Вот так, вот так, вот так вот. И пытаться снимать. Когда-то это хорошо получается, когда-то не очень. Но, тем не менее, это нужно сделать для того, чтобы мясо наше хорошо промариновалось. С этой стороны, где находятся пленки, мясо очень будет плохо мариноваться, если их не снять. как пленки не пропустят наши специи в само мясо. Поэтому вот так потихоньку, аккуратненько снимаем эти пленочки. Ну, вот такие вот штуки. Ну, продолжаем заниматься этим. В общем, этот кусок готов. Этот мы уже сняли. И так продолжаем снимать со всех кусочков эти пленочки. Ребра мы уже почистили. Теперь берем ребрышки и складываем кучку сюда же. В кастрюльку. Складываем. Складываем Складываем вот, Добавляем сюда копченую паприку Она придаст им Небольшой такой Копченый привкус Плюс сделает их цвет Такой довольно-таки очень приятный У меня есть еще такая штучка Которая называется гранатовый выжим Если найдете где-то ее То добавляйте Она даст им такую небольшую кислинку Классная штука. Ну, можно, в принципе, и без нее. Добавляем ее туда. Вот. И хорошенько это все перемешиваем. У нас лук уже дал сок. Перемешиваем. Ну, в принципе, вот так вот перемешиваем. И оставляем до завтра, до следующего дня, на ночь, в холодильнике. А завтра уже будем это готовить. Так что, до завтра. Всем привет. Настал у нас следующий день. Наше мясо мариновалось практически сутки. Давай покажем его. Оно уже помыто. Смыли лишние специи, лучок. Все это смыто. Сейчас будем разводить уголь. А дальше уже покажем. Покажем. Друзья, уголь уже наш разгорелся кстати я вчера не сказал как мы будем готовить наши ребра ну вот вы видите как я разложил уголь поэтому нажмите сейчас видео на паузу и напишите в комментариях ваше предположения, что будет дальше как мы будем готовить ребра вот все отражали все написали вот а теперь еще одна подсказочка это щипа замоченная ну, примерно плюс-минус за полчасика ну я думаю теперь уже точно все догадались теперь мы кладем решетку и сейчас буду выкладывать ну, мясо. ребра уже на решетке, щипа засыпана. Ну, теперь закрываем крышкой и оставляем так, ну, где-то на час-полтора. Будем смотреть уже по факту. Щипу, может, и буду досыпать, может быть, и буду досыпать, но уже по факту будем смотреть Дальше. глазировку для того чтобы наши ребра были сочные и подзажарились для этого мы берем соевый соус соевый соус обязательно мед потому что в нем содержится сахар сахар нам нужен как раз для корочки пару словов ложек сахара ой сахар меда вот Дальше у нас пойдет томатный ну, глаз, все примерно около столовой ложечки Также у нас немножко добавим туда горчички Горчица обычная, не дижонская ну, Плюс-минус такое количество я люблю со стринкой, поэтому я добавлю туда немножко табаска. Тут уже каждый на вкус и цвет. Кому сколько нравится. Такая струта. И для небольшой кислинки добавим уксус рисовый. Он слабенький, поэтому особо он чувствоваться не будет. Туда легенькую кислинку. Ну, примерно где-то столовую ложечку. Для того, чтобы это все намного лучше перемешивалось, потому что сейчас мед будет очень плохо мешаться, потому что он холодный. Возьмем на полминутки, буквально поставим это в микроволновку. Все, разогрели мы нашу обмазку, буквально полминутки в микроволновке, чтобы сахар в меде немножко подтаял. Ну а Теперь просто берем вилочкой и это все размешиваем, смешиваем. В принципе все сейчас пойдем уже обмазывать мясо ну все наше мясо уже как птица где-то около полутора часов уже нужно его жарить тем более мы же сделали обмазочку угли я передвинул все в центр чтобы уже именно дать им корочку мясу самому сейчас будем обмазывать его ну, теперь обмазываем наше мясо хорошенько таким хорошим слоем Сейчас сахар расплавится, схватится корочкой. Будет очень вкусно. Обмазываем ну, а так каждый кусочек. нежнейшее мясо просто нежнейшее, естественно все пропеклось все готово, никакой крови, ничего ну пробуем а то тоже захотелось очень вкусно особенно глазурь, чувствуется немножко сладость и очень в тему зашел туда уксус небольшая такая кисниночка удалось прям очень вкусно если понравился рецепт ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки пишите комментарии подписывайтесь на соцсети. все ссылочки будут в описании